Всем привет! С вами я, Алиса, и сегодня я продолжаю новую рубрику на канале. Ее название – ТОП-13 самых-самых. В каждом чарте я рассказываю о модных трендах в линейке кукол Monster High или же Ever After High. В первом видео я рассказывала о ТОП-13 самых дорогих кукол Monster High. Ссылка в описании. А сегодня у нас будет ТОП-13 самых дорогих кукол Ever After High. Принцип ценообразования смотрите в описании. И, пожалуйста, не пишите, что вы видели ту или иную позицию дешевле или дороже. Я обсуждаю только реальные куклы, а не картинки этих кукол с непонятных сайтов. Да, еще вы меня просите сообщать цену в рублях. Хочу заметить, что цена в рублях, как в общем и в долларах, очень субъективная вещь, так как курс валют – штука переменчивая, да и в долларах цена не стоит даже в Америке. В общем, заморачиваться с вами и задерживаться мы не будем. Начинаем! Тринадцатое место нашего чарта достается игровому набору «Spring and Sprank. С очаровательной Лизи Hearts. Его иногда называют однокомнатной квартирой, в силу количества комнат, представленных при развороте плейсета. Цена за всю коробку с куклой 64 доллара США, в рублях получается примерно 4200. С помощью данного набора можно создавать любимые сценки с героями, поэтому цена оправдана. Под номером 12 представлена милашка Ginger Bread House со своей кухонькой и серии Sugar Coated, покрытые или припудренные сахаром. Под Новый год был одним из самых запрашиваемых наборов. Цена чуточку выше, чем у предыдущего конкурсанта, всего на доллар. Его прайс 65 зеленых, что в рублях на сегодняшний курс в 66 рублей примерно 4 300. Одиннадцатое место присуждается Apple White со своим огромным драконом из серии Dragon Games драконней игры. Куклу Apple можно усадить и закрепить на драконе, а дракон может махать крыльями при нажатии кнопки. Цена 68 баксов то есть 4 500. Десятое место в нашем рейтинге занимает наборчик с Мэдалин Хэттер из чайной коллекции Хэттестик Party. Это центральный главный набор серии, остальные иверяшки приходят в гости на чай к Мэдалин. Набор стоит 71 доллар, то есть 4,7 в рублях. На девятом пункте находятся две иверяшки Fairest on Ice Датча Свон и Поппи Охейр. Коллекция посвящена катанию на коньках. Она запечатлена в эпизоде «Феи на льду». Куклы считаются эксклюзивом американского магазина Walmart. И более не выпускаются. Сейчас продаются по цене 73 бакса. 4 800 рублей. Восьмое место отправляется красавица Брайер Beauty «Way to Wonderland». Ее образ вдохновлен прекрасным цветком розы. Она также является эксклюзивом американской сети магазинов Walmart. Цена 79 зеленых, 5200 в рублях. Седьмое место по праву принадлежит двойному сету, сестрицам Поппи и Холлио Хейр. Две милые дочери Рапунзель стоят сейчас 89 долларов, 5900 в рублях. Но у них большой потенциал, и они стремятся к первой позиции нашего чарта. На шестом месте нашего топа находится Эшлин Элла Фэрист он Айс. Благодаря ее завитым крупным локонам и приятным тонам в одежде она получилась в этой коллекции очень изящной и нежной. И Walmart опять не промахнулся. 92 доллара и 610 в рублях. Five, four, three, two, а теперь мы плавно перешли к пяти самым-самым дорогим. Кто же это? И пятое место достойно заслуживает тройной сет в с Лизи, Сирис Худ и Хантером. Все куклы одеты в спортивную одежду. Сет является эксклюзивом американского магазина Target. Цена 95 долларов или же в рублях 6300. Четвертое место переходит Брайер Бьюти Туан Каминг с плейсетом. Это домик в форме книги. Он состоит из трех комнат. Кстати, набор весит около 2,5 килограмм, что и обуславливает его достаточно высокую цену на американскую версию. Он стоит 108 баксов или же 7-100. Бронзовое место занимает Raven Queen с плейсетом Way to Wonderland, или как его еще называют, стиральная машина времени, игровой набор представляет собой панораму, с помощью которой можно воссоздать три различных сцены из мультфильма «Дорога в страну чудес». Цена 120 долларов 7900. Серебряное место отправляется куклы Сан Диего Камикона 2015 года. невероятной Рэйвен Куин. Цена обусловлена ограниченностью тиража да и эксклюзивностью место продажи. Прайс 188 долларов. Это около 12 400. Ну и золото получает Камиконовская кукла, правда, уже 2014 года. Это Сирис Вульф. Кукла является воплощением сразу двух героев. Собственно, дочери красной шапочки, ну и волка. В общем, волчонок в красной шапочке, как Бэтмен, стремительно поднимается вверх. 444 доллара, что примерно 29 300. И это, похоже, не предел, так как скоро будет третий комикон для EverAfter. Исходя из итогов рейтинга, можно ясно отметить, что кукла EverAfter в стоимостной категории стоят немного ниже, чем монстряшки. Да и это неудивительно, ведь Эверы начали свое существование на 3 года позже. И их в полной коллекции чуть больше 100 кукол, против 400 в школе монстров. Но у них еще все впереди. И напомните родителям, что некоторые куклы, как вино или коньяк, с каждым годом только дорожают. Ну а на этом мне сказать больше нечего. Пишите в комментарии, кто на ваш взгляд заслуженно или незаслуженно получил то или иное место. Ставьте лайки, если вам понравился топ 13 самых дорогих кукол Ever After High. И подписывайтесь на канал Be Cool and Crazy. Пока-пока!